В этом году, в 2018, в Астане, в Казахстане, с 6 по 9 сентября проходил чемпионат мира по греплингу и грепплингу ГИ, Всемирной Ассоциации Борьбы. В составе сборной Украины по греплингу было 5 спортсменов от Харьковской области. Это юниоры Жевжик Владислав и Язарян Анатолий. По ветеранам боролся Сороков Владислав и по взрослым, по основному составу боролись Шакалова Екатерина и Исичка Ярослав. Все спортсмены приехали назад с медалями. Все хорошо отработали. Конечно, есть нюансы, над которыми нужно еще работать. Есть что думать, что обсуждать, вносить корректировки в тренировочный план. Но ну, в целом команда и Харькова, состоясь в сборной Украины, и сборная Украина выступила хорошо направление над которым мы уже лет 10 наверное работаем с этого года впервые официально признано государством как отдельный вид спорта грэплинг он был в этом году зарегистрирован создана всеукраинская федерация наконец-то и вот это был первый чемпионат на которой украинская сборная поехала как сборная от Федерации грэплинга. До этого э, как бы этот вид входил в состав панкратиона. Вот наконец-то он отделился в отдельный вид спорта. То есть мы уже официально существуем как Федерация греплинга Украины. Это отдельная полноценная теперь отдельный полноценный вид спорта, отдельная полноценная команда будет создаваться. В этом году в составе сборной Украины по грептингу я выступала в весовой категории 58 среди женщин. Заняла к сожалению третье место. Вот. Своим результатом я, конечно же, недовольна. Были ошибки, вот, которые мы с тренером заметили. Вот, и будем их устранять. В ближайшем будущем будут соревнования это Кубок мира. Он будет проходить в Будапеште, вот к нему мы будем готовиться, устраним все ошибки, которые были, вот, и будем идти на первое место. Для меня этот э, чемпионат мира был первым. До этого я принимал участие в чемпионатах Украины и Европы по Панкратиону, где занимал первые призовые места, и это как для первого раза. Чемпионат мира для меня прошел успешно. Два третьих места в разделе «Грэплинг Ги» и «Грэплинг Ноги». Я очень доволен своим результатом и хотел бы поблагодарить тренеров Владислава Сороку, президента федерации Пантратиона Харьковской области, Елу Индия, Антона Бачарашвили. И они очень большое участие приняли в подготовке именно к этому чемпионату мира. Я получил здесь бесценный опыт благодаря именно тренерам, которые на протяжении трех месяцев вкладывали в меня очень много своего времени, возможностей. Есть над чем работать. Будем устранять ошибки и достигать новых результатов и высот. Мы довольны тренировочным процессом, который был э, осуществлен в начале лета. Проходил на базе Университета внутренних дел. Были задействованы многие залы по городу Харькова и сборники Украины. Молодежная сборная и взрослая сборная Украины, которая состоит также из представителей... Харькова готовилась. Тренировочный процесс проходил два раза в день, то есть на протяжении 6 дней в неделю. Один день был отдыхом. Что послужило вот таким благоприятным результатом, что наши воспитанники стали бронзовыми и серебряными призерами чемпионата мира. Дальнейшие планы у нас вот предстоящий чемпионат Украины должен быть в начале зимы. Вот. И потихоньку отдохнуть и потихоньку будем подходить к чемпионату Украины.